И в этом видеоролике мы расскажем о нагревателе на баллон с фреоном. Зачем нужен этот нагреватель? Если вы холодильщик, кондиционерщик, то наверняка сталкивались с такой ситуацией, которая называется неполная заправка. То есть вы вроде отвакуировали систему, установили баллон на весы и начинаете заправку. И вдруг у вас, вам нужно заправить, например, 800 грамм в автомобильный кондиционер, а у вас зашло только 300 грамм, и все, и фреон встал. вот Весы дальше ну, не идут вниз, не уходит он. Вот 400 грамм заправили, и все. Что в этом случае делают? Некоторые греют баллон горелкой. Но это опасно. Некоторые поливают баллон горячей водой, чтобы поднять давление в этом баллоне. Это тоже неудобно. Ну вот существует такое решение, как нагреватель на баллон-фреон. Они специально разработаны для холодильщиков и кондиционерщиков. Вот точно такая же ситуация, как с автокондиционером. Она может возникнуть при заправке какого каком-то на улице, на крыше. Она точно так же может возникнуть при заправке большого объема в чиллер. Например, там надо 3-4 баллона. Вот 1-2 заправили, а дальше все не идет. Для заправки на заводе каких-то изделий, чтобы быстро это все проходило, как можно быстрее всегда используется вот этот баллон ой, вот этот нагреватель на баллон как он работает? значит, он нагревается когда мы его включаем в сеть этот нагреватель он нагревается где-то примерно до 100-110 градусов и отключается его отключает температурное реле оно вот находится вот здесь, вот в этой такой коробочке или вот здесь, вот это температурное реле оно его отключает, потом он остывает где-то градусов до 60 и включается вновь. И он работает вот так вот циклично, это безопасно. То есть, опять же, тут довольно-таки большой объем в этом баллоне фреона и никакой опасности говорю, при его работе не возникает. Кроме того, когда вы одеваете вот этот вот нагреватель, подсоединяете все, его не нужно включать в сеть, пока вы не открыли вот этот вот заправочный вентиль. То есть когда вы используете этот нагреватель, заправка проходит очень и очень быстро. Эти нагреватели стоят на всех автоматических заправочных станциях. Вот на заводах, когда заправляют технику. Когда заправляют автокондиционеры автоматические станции. Вот это, например, нагреватель с заправочной станции автоматической фирма текса вот он этот нагреватель тут специальные соединения что они иногда бывает перегорают довольно таки редко это бывает но бывает это я взял из нашего сервисного центра вот этот нагреватель который вот сейчас вот на баллоне это нагреватель российского производства с тремя пружинами вот это нагреватель итальянский фирма Вигам. есть китайские вот такие же нагреватели. Они всегда есть в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге. Разные модели под разные диаметры баллонов. Потому что баллоны бывают 20-литровые. Там в технике они стоят. У нас есть любые. Поэтому обращайтесь в наши магазины в Москве, в Санкт-Петербурге. Делайте заказы на сайте. Если вы хотите заправлять фреон быстро и без остановок.